Всем привет! Значит, Буду погружать вас в дебри пожарной храны. И мы сегодня будем с вами изучать подачу пены от автоцистерны. И вообще, эта тема очень долгая, серьезная, технически наполненная расчетами и так далее, и так далее. Сегодня будем покажу вам, как подается пена, как она смешивается, откуда она берется, чем она генерируется, какими рукавами работать и в конце вы узнаете стоимость пенообразователя я сам был в шоке когда узнал сколько он стоит и в конце почитаем цену цену тушения до да, его более интересный начнем обзор с ручных стволов или генераторов ручных которыми генерируется уже водный раствор в пену так вот значит у нас первый ствол это наследие советского времени. Он уже устарел. Называется это СВП-2. Этот ствол вырабатывает 2 кубометра пены низкой кратности в минуту. Вот такой вот ствол. Это уже ствол устаревший. На смену его уже пришли другие. Вот такой вот СВП. В чем его преимущество? Что он имел хорошую дальность. До 28 метров он мог подавать пену. Вот, значит... Следующий ствол у нас это генератор пены средней кратности ГПС-600, который выдает 600 литров в секунду пены расходует он 6 литров раствора и кратностью его выработки по пене получается 100 то есть 100 раз увеличивается объем раствора генерируясь в пену вот с этой сетки вот то есть это простое изделие такое, тоже наследие советского времени. Значит, тут все просто, как он работает. Что из этого жиклера подается водный раствор пенообразователя. И тут такая струя получается как распыленная немножко. И подсасывается воздух. Вот этот раствор сделан для того, чтобы воздух подсасывался. И ударяясь об сетку, уже получается пена у нас. То есть это самое распространенная насадка для выработки пены пожарных вот ГПС-600 значит следующая у нас насадка это Пурга-5 это уже современная разработка на замену gps 600 но она имеет другие тактико-технические характеристики этот ствол еще перекрывной Расход 5 литров в секунду раствора А пены вырабатывает она Уже 350 литров в секунду пены Объем Но ее преимущество Это дальность Что она до 20 метров Дает струю пены Вот такая вот Пурга 5 Это намного лучше Чем GPS 600 Потому что перекрывная Можно экономить водный раствор образователя И дальше его подавать Вот такая вот Пенная насадка еще у нас да Следующий значит у нас Это Ствол воздушно-пенный комбинированный У него преимущества какие Значит он тоже является Перекрывным для экономии раствора Но преимущество его В том что он является СВП и ГПС В одном лице так скажем вот, то, что он комбинирован. То есть можно подавать э, пену низкой кратности на хорошее расстояние до 25 метров. И также до 20 метров можно подавать средней кратности пену. То есть как GPS-600 тоже она. То есть это свпк 4 ствол называется. Вот такой вот он. Так вот он выглядит. Тут у него система раструбов и жиклеров тоже своя. И на, на кране получается три рабочих положения Это вот СВП Низкой кратности, потом комбинированный И пена средней кратности Вот такая вот насадочка выполненная из нержавейки как пурга Это хорошо, потому что не будет ржаветь и краской облазить Потому что пенообразователи щелочные иногда И они корродируют И вот еще у нас современная разработка это у нас ствол ручной комбинированный курс 8 который с изменяемым расходом и у него еще пенная насадка значит кратность у него 20 то есть у нас будет количество раствора ударяясь от сетки будет умножаться на 20 а расход у него регулируется вот этой ручкой то есть это вот закрыт ствол так, у нас 2 литра он выдает, 4, 6, 8, а тут промывка уже. То есть, если мы поставим положение 8, то будет у нас 8 литров раствора увеличиваться на 20. И мы будем получать 160 литров пены в секунду. Вот такие вот стволы. Еще немаловажный показатель это пеносмеситель, который находится на насосе на пожарном и емкости, из которых он берет и там есть дозатор и затвор это я вам все покажу сейчас на Урале там все намного проще, наглядно выглядит и он голый, так скажем, его видно хорошо на КАМАЗе здесь та же самая система пеносмесителя которая эжекционная но он закрыт там За системой патрубков и все такое Его толком не увидеть каждый. Поэтому посмотрим сейчас на Урале Вам все станет ясно Как пена смешивается, какие пропорции и так далее И потом уже В конце подадим Из каких-нибудь двух стволов Пену на машину Посмотрим какой объем получается И уже потом Посчитаем стоимость уже тушения Сколько бы стоило Нам потушить машину Каким количеством Пенообразователи Ну и все, погнали на Урал Так, значит на примере этого насоса Я сейчас покажу, как происходит смешение И какие коммуникации здесь вообще задействованы И как это все управляется Все в принципе очень просто Вот у нас обычный пожарный насос ПН-40, да? Это значит напорный коллектор У насоса, вот верхняя часть Вот это вот, это напорный коллектор Вот вот это всасывающий патрубок вот чтобы нам например включить пеносмеситель нужно открыть затвор пеносмесителя и значит будет давление воды из коллектора поступать вот сюда вниз во впуск опять насосу а здесь вот находится вот в этом корпусе струйный насос, и вода проходя с давлением здесь там внутри стоит диффузор и сопло и вода проходя с большим давлением начинает подсасывать здесь воздух или жидкость вот сверху у нас тут выше находится значит дозатор который дозирует на сколько пенообразователя подать к рукавам сколько у нас стволов работает этот вот 1 gps циферка 1 на 2 gps или на 3 и так далее, то есть это открывается грубо говоря, количество пенообразователя подающего в воду вот, поднимаемся выше, значит вот эта вот полугайка у нас на 51 сюда подключается такой же рукав коща для забора пенообразователя из стороны емкости как вот сейчас на КамАЗе увидите, мы будем забирать из ведра, и вот эта трубка уже с краном пошла э, туда, на крышу и в пенобак то есть это уже Подающая магистраль из пенобака Она засасывается разряжением Разряжение создается Струнным насосом Пеносмесителя Все в принципе очень просто На нашем КАМАЗе Он такого же типа То есть эжекционного На некоторых насосах есть Система, которая уже Впрыскивает форсункой Дозу пенообразователя То есть уже там система такая и компьютер должен отслеживать сколько он подал, грубо говоря, на эту форсунку, и сколько воды пошло на расход с насоса. Вот так. То есть это самая простая система, она механическая. И, в принципе, ну, надежная, как бы, и простая самого изготовления. Никаких лишних там, не надо агрегатов, приводов и так далее. Один нюанс, то что после работы только его нужно промывать хорошо, иначе э, этот э, пенообразователь, он кристаллизуется и корродирует некоторые поверь ну, металлы вот алюминий коррадирует хорошо с ним поэтому здесь вот видим например у нас вот, трубка которая подает э, из пенобага она не из, выполнена из нержавейки вот все очень просто по сути такой вот значит э, пеносмеситель вот, все сейчас подадим пену из разных стволов посмотрим какой объем вылетает ну, все погнали Забор пенобразователя будет у нас из сторонней емкости Чтобы не опустошать бак и не заправлять его Потом вот приготовили значит, два ведра Это вот 20 литров пенобразователя, Это 10 литров воды для промывки потом То есть пенобразователь вот так вот выглядит То есть такая мутная жижа Консистенции как компот примерно Вот, значит забор осуществляется вот таким шлангом Шланг называется Каща чтобы нам подать пену, значит включаем насос, стравливаем воздух. Сейчас в меню подача пены делаем процентовку, сделаем 3 от водоема, открыть шаровый кран. Открываем шаровый кран. Нормальное давление. Значит, открываем подачу на ствол. Все, держи. Сейчас пошла вода, добавляем давление, нажимаем интер и пошла пена. Открываем! получается пена сейчас поменяем насадку на СВПК посмотрим как он работает а потом уже будет пурга все, Леха, скидывай давление вот столько, видели, да? Произвела э, Пурга 5. Вот вот такой объем пены как бы. И это э, было потрачено 10 литров пенообразователя. Вот на Пургу мы потратили 10 литров пенообразователя. До этого была пена низкой кратности. И она шла такая водянистая как бы. Она чисто как смачиватель и так далее. А вот хорошая шапка получается вот Пургой либо ГПС-600 как бы. Вот там сейчас на... Ну, около метра, наверное, будет Глубина Значит, объясню вам по простым расчетам В бочке На Камазе у нас 3200 литров воды Пенообразователя 200 литров И Если подать на один ствол вот Пурга То мы можем работать по расчетам Ровно 9 минут практически То есть плюс-минус там 9 минут всего пена атака будет И какое-то вот количество пены Будет произведено и такой объем от идущих веществ как бы, будет да, произведен. И тушение определенной площади там, горения, горючей жидкости или ЛВЖ. Вот. А сейчас значит, перенесемся в четвертую пожарную часть, в которой на вооружении есть автомобиль пеного тушения, в котором уже такой объем пенообразователя в бочке находится, что вот этот ствол может работать около 6 часов. То есть машина такая у нас в гарнизоне одна И она предназначена для затяжных пожаров Которые с горючими жидкостями Или легко воспламеняющимися Или нефтепродуктов каких-либо Вот, значит цена Данного тушения у нас Составила 2000 рублей Потому что у нас пенообразователя было 20 литров А 1 литр пенообразователя Стоит около 100 рублей Вот в машине, которая в четвертой части находится Там гнетущих веществ в емкости находится на 700 тысяч Вот так вот Теперь вы понимаете, да, цена тушения пенного Это недешевая такая жидкость Пытаемся не везде ее использовать Потому что это ну, очень дорого и трудозатратно Еще плюс промывка всех систем и так далее Зимой это вообще усложнит задачу Потому что промывая все это Мы все зальем водой как бы и всю машину в том числе вот, значит, все сейчас переносится в четвертую пожарную часть И смотрим на АПТ-75-70 Сегодня на обзоре у нас такая машина Которая оснащена вот такими генераторами пены среднекратности, Которые разные производительности да. Вот, Например, у нас вот есть 6 штук 600-х Как на обычных автоцистернах находится. И вот есть два штуки таких вот 2000-х гбс -ов эти гпс и производят 2000 литров в секунду пеной то есть вот с этой вот насадки тут подходит 77 рукав к нему и вот из этого вот жиклера вылетает 20 литров раствора в секунду и раствор ударяясь в эти сетки также производится пена и получается 2000 литров в секунду пенобра... пены у нас. И вот, например, у этой машины емкость 7,5 тонн да, пенообразователя. Если подавать пенобразователь от него на автоцистерну, которая будет выдавать уже раствор на ствол, на такой вот, то получится, по расчетам на калькуляторе, получится тысяч кубометров пены. Это, эта машина может произвести с помощью вот пенообразователя, который находится в бочке. Эта машина по сути и предназначена для очень крупных пожаров, очень затяжных, когда нужно делать пену вот так, уже не 8 минут, как ночной автоцистерне, которая 3 тонны воды имеет и 200 литров пенообразователя, а уже снабжать пенообразователем, либо такие же автоцистерны, либо насосные станции, еще что-то. Вот она с, с, с такой емкостью есть для того, чтобы обеспечивать уже не, бесперебойную подачу пенообразователя на тушение пожара. Вот. Сейчас, значит, пробежимся по шасси этой машины, покажу вам немножко отсеки, там еще есть у него магистральные пеносмесители, которые я объясню, как они работают, и насос покажу. Насос я такой первый раз вижу. Он российского производства, город Ливны. Производительностью 70 литров в секунду Шасси у этого автомобиля интересное В плане В том что Имеет шоссейную шиновку Три оси И полный привод То есть это 6 на 6 Автомобиль Но с шоссейными колесами вот Такая вот машинка В чем разница у этой машины От вездехода от Камаза так скажем у КамАЗа на больших шинах с выраженным протектором, да, у него меньшая грузоподъемность, чем у этой машины. У этой машины грузоподъемность 14 тонн. То есть это все занимает, грубо говоря, надстройка и емкость. И жидкость, еще находящаяся в емкости. Насос и так далее. Это все занимает вес немалый. Так, да? Этот КамАЗ оснащен двигателем V8 КамАЗ 740. Так, доведен до экологического класса евро 5, топливная система у него common rail и оснащен он еще мочевинной системой нейтрализации отработавших газов до достижения экологических норм, вот такой вот у него глушитель некоторые наверное будут путать его с топливным баком, что он такой блестящий, как вот у иномарок, да, у тягачей иномарок но вот оглушитель, бак у него вот находится на 210 литров вот значит у нас насосный отсек. И здесь мы видим насос. Он ливневского завода. То есть это город Ливны Орловской области. Значит, вот такого он размера, он намного больше, чем сороковка. Потому что производительность у него выше. Вот такой вот немаленький насос. И у него, естественно, два всасывающих патрубка. Для обеспечения его водой потому что одного мало будет понимаете да что один только на 50 литров в секунду может выдавать так управление значит что здесь еще по управлению значит у него такая вот панель Тут включается питание значит потом сцепление можем выжать кнопочкой заглушить двигатель и запустить его снова поднять обороты двигателя либо сбросить то есть подавали воду, например, он стоял на оборотах Нажимаем кнопку, он сбрасывает на холостые Здесь уровни меры у нас Вот вода, пенобразователь И в принципе все Тут управление остальное мануальное Тут такая вот есть простая схема Объясняющая уже Все коммуникации, все краны За что отвечают Это вот вакуумная система Шиберного типа Их тут два штуки, потому что на обычном сороковом насосе одного хватает а Здесь уже насос Больше полости и Объем воздуха высасываем Отложим большой И надо высасывать уже Двумя, как скажем И две отсасывающих линии еще здесь Какая у него особенность, что он э, Допущен к работе Именно с пенообразователем Или какими-то щелочными пенообразователями Потому что он выполнен уже из Корозино стойких материалов, то есть там может быть даже вплоть до бронзового рабочего колеса. Ну, корпус у него алюминиевый, как я вот вижу. Вот такой вот насос. В принципе, по насосу. Все, сейчас пойдемте, я вам покажу магистральные пеносмесители, как они работают, для чего они предназначены. значит видим да вот такую штуку красную как будто это он похож на вареного рака это называется магистральный пеносмеситель сейчас я объясню как он работает почему он называется магистральный обычно мы водный раствор пенобразователя получаем в, в насосе происходит смешивание и подача его уже на рукавные линии а если объем раствора нужен очень большой то в насосе смешать такой объем не получится И нужно уже Смешивать его Где-то на рукавах да? То есть тут вот Такое устройство Здесь у нас значит подающая магистраль Два рукава по 77 Подключаются сюда Сюда подается чистая вода Тут у нас имеется манометр Который показывает там давление уже в самом И еще один манометр на подаче пенообразователя уже в сам пеносмеситель. Вот смотрите, как это. Принцип, принцип простой, что подается сюда вода под определенным давлением выставленным уже на насосе пожарной машины. И с какой-то разницей должно быть подано давление пенообразователя уже в в сам пеносмеситель То есть здесь еще есть разные Насадки С разным расходом На 1 ГПС там 2000 или на 2 И у него там разные жиклеры Меньше, больше Вот так вот И уже дальше Вода пришла Пена зашла И уже две два патрубка Которые уже выдают Уже водный раствор пенообразователя уже с определенной процентовкой. 3% или 6%. То есть на две рабочие линии еще можно разделить. То есть 2 ГПС 2000 можно подать будет с этого магистрального пеносмесителя. Значит, вот передний отсек. У нас тут что? Опять лежат эти теплоотражающие костюмы, которые ну, необходимы будут. На этой машине, потому что если будут, будет эта машина участвовать в тушении каких-нибудь там горючей жидкости то о, тепловое излучение будет очень высоким и нужно пожарным будут защищаться. Эти костюмы пригодятся. Это вот на верхней полке они лежат. Значит, здесь у нас такая вот выкатывающаяся полочка есть, на которой уже находятся пеносмесители, вот эти магистральные. И водосборник здесь еще лежит Вот они, два штуки Вот его название Описание, заводской номер Тут рабочее давление от 0 до 10 Вот такие вот полочки Так, в этом отсеке у нас РТ-70 и разветвление РТ-80 крюк для открывания крыши гидрантов, пожарная колонка и рукава. Что по рукавам? Значит, здесь 2 на 77, 2 на 66 и 2 на 51. Так, один короткий на 77, 4-метровый, и короткий на 51. Так, вот еще Здесь у нас тоже рукава И веревка спасательные, еще две По 50 метров уже Также есть водосборник Два ствола Переходники Рукавные зажимы Ну и Рукава на 66, на 61 И 77 Тут еще три То есть у него Комплектация рукавов не такая, как на обычной Цеццистерне На обычной цеццистерне если все рукава в длину разложить Получится 400 метров Сначала было 200 метров 77 И 200 метров будет 51 Это рабочих линий да? Здесь уже 66 присутствует 4 штуки В этом отсеке Их получается 6 и там еще 2 Тут 8 66 только Это для того 66 рукава нужны для Подсоединения GPS 600 51 уже не знаю на стволы только. Вот, 66 тут много из-за этого. И получается всего 5,77. То есть комплектация немножко отличается от обычной автоцистерны. Ух, цепляются. Ну все, вот я вот... Главное, что хотел рассказать вам. Задача этой машины подвозить к пожару где требуется много пенобразователя. Когда нужно работать несколько часов, а так, ну пену атаку делать. Потому что обычные автоцистерны выдают только по 9 минут, да. Поняли, да, что 9 минут автоцистерна может давать пену атаку. Эта же машина уже до часов может обеспечивать. Ну, до нескольких часов, потому что если вот одним ГПС работать с этой машиной, то 6 часов работы будет. И произведено будет 25 тысяч кубических метров пены. Хочу еще показать в этой части еще есть АЦ-10-150 на шасси Камаза Тоже он 6 на 6 колесной формы, на с колесами фирмы Перинг. Если вы хотите, чтобы я вам его тоже отснял, закреплю комментарий под этим видео с голосованием. Хотите вы или нет, что автоцистерна такая тоже интересная. Она очень больших габаритных размеров. 10 тонн воды у нее. Пенобразователя у нее 1000 литров. И насос установка прям очень огромная на 150 литров в секунду. Машина создана для тушения пожаров на крупных промышленных объектах, на химической промышленности, нефтедобывающих комплексах и крупных городов. Такая вот машина. Если вы хотите, то приеду, тоже его поснимаю. Машинка Не сказать, что она уникальная, просто она имеет такие повышенные, очень повышенные тактики, технические характеристики. Очень много огнетущих веществ, как бы, и насос у нее огромный просто. Значит, все видео будем на этом заканчивать. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Потому что по статистике без подписки мои видео смотрят 78%. То есть вам не трудно подписаться, а.. Количество подписчиков у меня небольшое, поэтому прошу вас подписаться, если нравятся мои видео. Ставьте лайки и если вы хотите, чтобы мои видео увидели больше людей, рекомендуйте друзьям. Все, всем пока.